В данном уроке нам осталось обсудить последнюю проблему, а что делать теперь с индивидуальным инвестиционным счетом через 3 года. Есть несколько вариантов. Первый вариант ⁇ это закрыть данный счет. Вы полностью можете, когда 3 года прошло, все ваши деньги со счета снимать. И дальше можете их использовать, например, для инвестиций в зарубежные активы. При этом вы вычет можете получить и позже. То есть вы его закрыли, открывали его, например, в январе. В январе закончился срок действия 3 года. Вы его закрываете, а вычет получаете по стандартной процедуре в течение там, полугода, после подачи декларации. Второй вариант. Вы можете продолжать вносить по 400 тысяч рублей в год и получать каждый год оформлять 52 тысячи рублей. Но при этом у вас деньги также остаются замороженными, продолжают, но теперь вы можете закрыть его в любой момент без потери вычета. То есть на четвертый год взяли и закрыли. То есть все вычеты, которые вы получили, то есть в течение 3 года он существовал. Если вы на четвертый год вносите деньги, он еще у вас должен быть год как минимум просуществовать. Можно закрыть, забрать деньги и открыть новый инвестиционный счет. Но теперь он будет снова на три года действовать. При этом уже вычет можно другой выбрать. Там уже вычет у вас уже определенный выбран, что вы получаете по 52 тысячи рублей. И менять уже после этого нельзя. То есть как первый вычет получили, все больше менять нельзя ничего. То есть любой вариант. Ну, самый оптимальный это, может быть, продолжать носить, если вам деньги в ближайшее время не нужно, получать вычет и дополнительно получать купонный доход на ваш счет. Можно при этом не обязательно покупать там облигации, можно частично 50% покупать облигации, а на 50% можно создать такой инвестиционный портфель из акций, купить акции там Сбербанка, Газпрома. Но здесь нужно вам не просто так взять и купить, если по облигациям все понятно по ФЗ, вы гарантированно получаете некий купонный доход, то по акциям все посложнее, там может быть цена и падать.